Здравствуйте. Сегодня пришло время замачивать черенки. В дальнейшем их проращивать на окоренение. Что для этого необходимо? Вот достаю с места хранения, где они хранились. У меня эти черенки хранились в погребе. Делаем надрез здесь небольшой. Вот видим зеленый. Вот если такой цвет, достаточно где-то сутки больше не надо замачивать. Вот такой цвет. Если бледный, то больше. И здесь меня тоже парафин заделан, поэтому и здесь тоже я делаю надрез. Маленький надрез делаю, тоже вот видим, тоже зелененький, нормально тут зеленый и тут. Чтобы не путаться, я всегда верхний час делаю наискос, нижний ровно. И так проделываю все черенки. Еще забыл сказать, тут сразу вот узел не режем, потом после... Вымочки еще раз будем подрезать окончательно под самый узел. Сейчас вставляем побольше здесь расстояние, чтобы было. Все. Сделали необходимую подрезку на черенка. Теперь необходимо в эту водичку добавить мед. С расчета 15 грамм на 10 литров. Здесь у меня 1,5 литра, значит 3 грамма где я добавляю цветочного меда. Но чтобы он лучше растворялся, я его буду растворять в теплой воде. Все, мед растворился. Выливаем эту ловшую воду. Еще раз здесь перемешаем. Все. Если у кого черенки не были обработаны железным куперсом 5% осенью, то сюда можно добавить марганцовки немножко, чтобы было чуть-чуть розовый цвет. Но так как я осень обрабатывал 5% железным вы видите какие черные черенки, накладываем воду, для вымочки. Вода примерно это родниковая вода. Все. Вот так черенки наши будут погружены здесь в воде, находиться до завтрашнего вечера. Это сутки они здесь будут не вымачиваться. Если увидим, что срез будет не сильно зеленой окраски, такой не яркой, то можно еще продолжить. Но не более 40 часов. После того, как данные черенки я положил на вымочку, прошло около 30 часов. Теперь мне предстоит их поставить на окоренение. Окоренение буду производить несколькими способами которые до этого были и известны, и частично неизвестны. Поэтому разные способы здесь буду применять. Все, наши черенки маленечко просохли. Берем данный черенок, подписываем его вариант окоренения, делаем снизу подрезку. Когда воду мы ложим, то подрезку делаем не под самый узелок, а отступаем где-то от узелка. 10-15 мм. Ослепляем почку. Все, ослепили почку. Наносим в 2-3 местах вот такой вилочкой согнутые концы бороздования. от узелка на расстоянии 25-30 мм. Бороздование наносим не глубоко, повреждая только кору. Древесину не должны мы трогать. Корни образуется из-под коры, где находится кора. Калюс это не корни, это только начало развития корней. Калюс дает зарастание, вот этой ранка, затягивание, а корни идут из-под коры. Все, вот так вот сделали вот это образование, Налили сюда воды, положили губку. Это кухонная губка, ее разрезал и положил на дно. Берем теперь корневин и опудриваем корневин вот эту нижнюю часть. Все, вот так вот опудрили. Можно маленечко и больше взять, вот так вот сюда разнес, все, и опускаю воду. Опустил воду. Вода должна находиться на уровне узла, на уровне, где возда, воздух будет происходить. И именно корни образования. В воде корни не образуются. Только на поверхности и выше, где влажная среда будет. Еще один черенок так же сам подготовлю сюда. Так же самое обрезаю на 10-12 мм отсюда. сюда. И ставлю сюда. Все поставил. И теперь это все закрываем салофаном герметично не надо закрывать, чтобы кислород здесь находился, потому что без кислорода вода просто у нас испортится. А так свободно накрываем только, чтобы сильно не испарялся. И все. И будем разные виды окоренения, которые будут производить, ставить одно и то же самое место, чтобы убедиться, при каких способах лучше окореняются наши черенки. Второй способ это вермикулит. Я его замочил водой, он набух. Вот так он выглядит, вермикулит. Вот так выглядит пакет вермикулита. Давайте прочитаем свойства, для чего он предназначен и из чего он тоже сделан. Вермикулит. Это уникальный сыпучий легкий пористый минерал, содержащий ценные натуральные микроэлементы магний, калий, железо, марганец и другие, необходимые для здорового роста растений. Вермикулит используется в качестве добавки к грунтам, а в чистом виде для укоренения черенков, посева семян, для мульшивирования и так далее. Вот так выглядит вермикулит. Так. Все намочили. Так же самое делаю здесь ослепление, делаю сразу почки тоже, чтобы не забыть. Делаю ослепление. Вот в этом случае подрезку мы делаем непосредственно под узлом. Самый лучший узел развития для корней, это где полная диафрагма. Диафрагма полная происходит там, где усик у нас. Вот здесь усик был, вот здесь полная диафрагма. И я вступаю где-то Два около двух миллиметров. и делаю подрезку здесь. Все, вот так вот подрезали. Выглядит срез как зелененький. Теперь наношу бороздавание. Так же самое, как и аналогично к предыдущему. Тоже. В двух-трех местах. Все. Нанес бороздавание. Не забуду подписать его. И погружаю. Вермикулит. Вермикулит здесь у меня слой около 5 сантиметров. Сделаю углубление такое небольшое и туда помешаю его. Так наглядно. Все, вот так заглубился, прижимаю его аккуратно. Все, в таком положении он будет здесь находиться. И еще один черный, таким же самым способом сделать. Еще другой способ. Это гель. Укоренитель под названием Клоникс. Его мне пришлось выписать по почте. Для пробы выписал его в ручной расфасовки 10 мл. Она вот такого цвета. Заводская фасовка идет 300 мл. И стоимость его приличная. Сразу подпишу тоже черенки. Гель напишу. Гель. Чтобы знать, что это гель. Также делаю ослепление почки. Все то же самое. И тут сразу ослепляю, чтобы не забыть. Это порой забываю. Все. Почки ослеплены у нас. Теперь делаю подрезку непосредственно под узел, под мембраму. Это где-то 2 мм выступаю. Да, сразу я это могу обрезать. Вот, вот какие они зелёненькие. Наношу бороздование. Так же самое. Так, нанес бороздование. Открываю эту гель. И там пишут, что вот эти 10 грамм где-то на 25 черенков хватит. Посмотрим. На какую высоту я сделал бороздование, на такую высоту и опускаю черенок. Это где-то 25 мм. Вот так два черенка погрузил в ген. И теперь их ставлю в ведро. Так же самое вот углубляю сюда. Один и второй. Теперь беру салфановый пакет и накрываю ведерко. А так накрываю тоже, чтобы кислород сюда проходил. Есть еще один вариант укоренения. Это ставить за решетку холодильника. Верхняя часть будет находиться в холоде, а самая, где корневая система, будет находиться в тепле. Поэтому каждый выбирает свой вариант окоренения черенков, какой ему лучше или более нравится. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.